на диэс, братва. Едерный на заряд ваши экраны. А это значит, что мы сегодня чиним энергию установки, и это седьмая серия контрол. Усаживай туда меня, берите листички, а мы поскакали. И он все вернул назад, назад. И глаз натянул назад, назад. Мужики, возвращайтесь домой в трусах. Иначе окажетесь на небесах Не знаю, зачем я это вспомнил, но ладно, хер бы с ним публикует как филлер небольшой. Угу. Я сегодня опять не один. А когда я уже раз. Угу. А Он мне и в прошлой серии не послал. А ты в представлении нуждаешься, и так все знают. Блин, так -то да. ну, а, я, кажется, знаю. Бабургат. Это они сами по себе Реплэй так их называют из из твари 7 7 7 7 я так думал, что их так и надо называть донунахами. Это же донунахи. Это донунахи. Вот эти вот твари, которые на дневном скомпостирует, это же все донунахи. Донунахи. Ой. Уронили. Уронили. Трэц. <свист> да там чё? Берегата? А, ты что-то не видишь. Вот эти банки по скрипуу прилетают. Вот, вообще а за И Работают. Уже не будет. Да я тебе сейчас, собака. you материал завезли ой сколько всего Бè теперь надо универтору Что сразу огнять Опа. Just hold together a little longer. Oui. же твою, точка была так рядом ну падло так together a little longer. Let's You больше он не встанет. что мне с трубом залепить это и не проблема но это не всегда прокатывает <свист> иногда приходится просто назаду чем-то Ну, у них, в принципе, с годами леверии не сильно меняется. И... Ну, так, чуть-чуть подумали. Ура, ну, что титульника переделали. Специально сделала темное фото. Это мы так на своем сегодня Red Bull машину представили. А вы же знаете, я старый формулефан. Мы немного не в восторге. Нет, дело не в том, что Очень... в восторге или нет. Речь немножко не об том. Больше мы остались, на самом деле. Что ничего не прикольное сделаю, но Да и контрол сам себя не снимет. Так, этому не стучал Ой-ой-ой, летучие Нифига я тут дровишек тут поналомал. Лучше собака. Пик. Это все, конечно, хорошо. Третий mm -hmm. где? Я сейчас что-то не понял. Первые два я обнаружил, а третий-то Д. Да. It's gonna come down. Идем, мы пытаемся найти дорогу. кажется, да хуй бы там совальник ящик с молдом я тебя как собаку пристрелю сейчас окажемся, это не беда. Это всё. Другой сектор должен быть Нет, быстро. Че, походу у меня уже скоро плыть кукуха начнет от этих всех переворотов и движущихся стен. Ой, блин. Джесси, ты сделал это! И ты лифтил внутренний локдаун. Listen, Emily. Screw it. Just tell her. I haven't been completely honest. I have a younger brother. Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created... doorways to other places. Bad things happened. Came through. That's all she gets. The rest stays locked inside. But we found help. Through one of the doorways, we... met something. A being. A being? What kind of being? It's hard to describe, but it... She helped us. We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Yes. You covered it up. No one believed me. I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. What happened to this slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, I assume everything's classified. You know, I looked into the ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. As in, a guiding star. Did Polaris know about the Hiss? If she got you in here in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found two matches in Darling's old classified files. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes. But one was P-6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. Uh, this was logged years ago. Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron Resonance Amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the his first attacked. So... Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my key card. The sector elevator will take you there. So, Marshall is the next step. I am so close to something. Do you feel it? Yes. Something's cool. coming. Мы take to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. Thank you. Вопрос вызывал, а нахрена я сюда перебрался. Ой-ой-ой. Опять по стрелушки Пострелушки. Да мать же жвашу. Капец, котуха. На черстным с уведомлением. Надеюсь, оно сейчас не повиснет, не поведен. Опа, у меня целых 6 очков способностей. Так плюс 50% процентов от метания. Так, здесь сколько? 3. не штяча <звук> <звук> ладно пусть это будет центральный отдел Изиота уже напала Ладно, будем, наверное, на сегодня сворачиваться Спасибо всем, кто присутствовал У вас у вас лайк, подписка И колокольчик там не забудьте пробить, чтобы это не пропускать И до свидания. Увидимся на следующем выпуске